Здравствуйте, друзья! У нас сегодня будет короткое обучающее видео на тему копировать-вставить. Вот здесь у нас группа инвалиды ищет работу. И такая у нас дискуссия. Здесь много таких вакансий появляется, да? О работе по размещению объявлений, допустим, надо копировать-вставить и картинки, и объявления. То есть, ну, большинство, конечно, умеет копировать-вставить, но кому-то это может быть показаться сложным допустим, ссылку или что-нибудь такое, да, копировать, ставить, Ну, может просто кто-то не пользуется мышкой, ну, или мало пользуется мышкой, в общем-то. Я раньше тоже не умел, ничего страшного. Вот, например, ссылка наверху. Вот здесь у нас в браузере, да, ссылка. Здесь мы, как ее выделить, как ее поделиться, допустим, да, Щелкаем мы здесь э, левой кнопкой мыши, ну, мыши у нас две кнопки, левая, правая, да, левая, можете попробовать правый щелкнуть. О, видите, как замечательно, даже, оказывается, правый получился, а я этого не знал, я думал только левый. Ну-ка, левой. Вот, левой, значит, она у нас, ах, вот видите, как я учу, а сам даже не умею. Оказывается, можно щелкнуть правой, и она одновременно выделится у нас. И появится, выскочит окошечко, да? И вот мы копируем. А копировать нажимаем мы уже какой кнопкой? Ну-ка, если мы нажмем правой. Видите, ничего не получилось. Значит, надо нажимать левой. Копировать. Так. И теперь мы ее можем вставить, ну, куда-нибудь, например, вот на мою страницу. Ну, это ВКонтакте, я имею в виду. Так вы можете ее куда угодно, допустим, да? Как вставить? Опять же щелкаем. Я обычно так делаю, щелкаю левой кнопкой, да, чтобы у нас появилась такая вот э, э, курсор, да, выделился. Ну, можно клавиатурой, конечно, Ctrl-V там, да. Нажимаем правой кнопкой, и здесь у нас, соответственно, горит только вставить, и вставляем эту ссылку. Вот мы поделились. Ну, так можно не только ВКонтакте, конечно, но еще где-то. Это с ссылкой, что касается, да. Вот а также мы можем а, что-нибудь еще сделать копировать вставить допустим что-нибудь что-нибудь например текст текст выделяем да как мы выделяем зажимаем зажимаем левой кнопкой выделяем все это отпускаем, затем нажимаем правой. А копировать левый. Но тут да, дело все в том, что только тут правый, левый, правый, левый, да, и э, как бы многие, кто это редко делают, просто путаются какой кнопкой нажимать. Но в принципе тут не, ничего сложного. Потому что если мы зажмем правую кнопку, видите, как у нас ничего тут, тут не выделится. Поэтому мы зажимаем левой кнопкой. И часть текста выделяем. Отпускаем уже здесь. Вот, пробуем, да, зажимаем. Выделяем и здесь уже отпускаем. Вот, А если мы нажмем другую кнопку, вот, допустим, раз и все, да? Поэтому так, если попробовать, потихонечку все получится. Но у кого-то, конечно, это уже на автомате, да, но ну, а кто-то может первый раз. Ничего страшного. Может это человек, который только недавно вообще вчера сел за компьютер, да, это не важно, инвалид это или не инвалид, так что нечего тут смеяться. Кому-то это пригодится. Вот, нажимаем правой кнопкой и, соответственно, копировать. Да, копировать, как я говорил, уже левый. Просто для некоторых очень сложно Право, левый, э, левый вот это думать какой. А тут, в общем-то, ну что, ну нажмем мы... Я уже сам забыл, какой кнопкой, но ну, э, нажмем мы правой кнопкой. Попробуем. Нажали правой. Видите, если здесь не нажать сначала ничего, да, а у нас тут ничего и не появится. Поэтому здесь мы нажимаем. Курсор получился. Теперь так и вставляем. Да. Видите как? У нас получилось так. Картинки, допустим, какие-нибудь фотографии, фотоальбомы. Ну отсюда, наверное, сложно, сложно а, посмотреть. Также мы можем любую <coughs> папку у нас, да, также года создаем. Допустим, создавать, а, создавать, да, правой кнопкой щелкаем, создать, и можем что-нибудь создать папку или что-нибудь такое папку. Да, вот она у нас а, здесь создается, называем ее как-нибудь. У меня уже есть такая папка, «Короткие обучающие видео» называем. Ну, я обычно нажимаю «Enter». Почему? Ну, потому что так меня учили на компьютерных курсах. И вот эту папку мы можем ее... Можем ее... Что мы с ней можем сделать? Мы тоже ее можем копировать, эту папку, да, удалить, переименовать, вырезать и так далее, и тому подобное. Но нас сейчас интересует копировать, вставить, да? Копировать, нажмем копировать. <смех> и откроем ее, например, в проект обмен разумов. Допустим. И здесь нажимаем правой кнопкой вставить. Вот она здесь у нас, видите, и появилась. Вот эта папка. Также можно еще какие-нибудь картинки. Допустим, вот корейский язык. Также нажимаем правой кнопкой. Копировать, да, копировать. Ну-ка, я нажму-ка правой кнопкой. Правой я нажал сейчас. Не так, не так, как обычно, да. Рабочий стол. Даже лучше вот так, чтобы видно было. Опять правой. Вставить. О, видите, чудеса какие. Оказывается, можно это делать правой кнопкой, а я и не знал. А я и не знал, я всегда это делал левой кнопкой. Оказывается, да, то есть как бы нажимаем правой, правой, правой, правой. Ох ты, чудеса какие, видите как? Снимаю короткое обучающее видео, а сам и не знаю, что оказывается это все, можно делать правой кнопкой. Ну, это для меня, честно говоря, такой, а, Такой, как бы, <coughs> а, такая вещь удивительная, да, потому что я обычно всегда нажимаю правой, потом левой. Открываю. Открываем, папки можно открыть два, ну, как бы, двумя способами левой кнопкой два раза нажать либо нажать правый и соответственно открыть да и вот здесь опять же там нажимаем правой и сейчас я попробую левой ну видите как бы она да это то же самое я вставляю копировать с замены но это одно и то же как бы одна и та же фотография вот оказывается можно сделать и так вот ну на этом я короткое видео Заканчиваю. Может, мы еще что-нибудь, может, я еще что-нибудь узнаю. Такое удивительное. Видите, как говорится, век живи, век учись. Так что, всем до новых встреч. Пока-пока.